Добрый день, меня зовут Дмитрий Фоменко и вы на канале Честный Юрист. В этом видео расскажу, что такое волеизъявление на погребение, как его реализовать и какие проблемные вопросы встречаются в практике. Гражданин при жизни вправе выразить свое волеизъявление на то, как он хочет быть похороненным. Погребение может осуществляться путем предания тела или останков умершего в земле, захоронения в могилу или склеп, огню, кремация с последующим захоронением урны с прахом, воде, захоронение в воду по морскому обычаю. Для того, чтобы родственники или заинтересованные лица смогли реализовать волеизъявление гражданина, ему нужно выразить волеизъявление на надлежащей форме. Основным законом, регулирующим данные правоотношения, является Федеральный закон о поребении и похоронном деле. В соответствии с частью 1 статьи 1 названного закона, настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с поребением умерших и устанавливает гарантии поребения умершего с учетом волеизъявления, выраженного лицом при жизни и пожелания родственников. Согласно пункту 1 статьи 5 федерального закона о погребении и похоронном деле, вали изъявления умершего ⁇ это его пожелание, выраженное в устной форме, в присутствии свидетелей или в письменной форме. О согласии или несогласии быть подвергнутым патологоанатомическому вскрытию, о согласии или несогласии на изъятие органов или тканей человека из его тела, быть погребенным на том или ином месте по тем или иным обычаям или традициям. Рядом с теми или иными ранее умершими быть подвергнутым кремации о а доверии исполнения своего волеизъявления тому или иному лицу. В случае возложения завещателем на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанности по осуществлению погребения завещателя в соответствии с его волей приоритет имеет волеизъявление умершего, выраженного в завещании. В случае отсутствия волеизъявления умершего, Право на разрешение действий, указанных в пункте первой настоящей статьи, имеют супруг, близкие родственники, дети, родители, усыновленные усыновители, родные братья и сестры, внуки, дедушка, бабушка, иные родственники, либо законный представитель умершего, а при отсутствии таковых иные лица, взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего. Законным представителем также могут являться органы опеки и попечительства, опекун, попечитель, организация, в которой под надзором находятся недеспособные или не полностью деспособные граждане, администрация, медицинский персонал, психиатрического стационара, капитан судна, консульское учреждение. Таким образом, в случае отсутствия волеизъявления, указанные в законе лица, вправе дать согласие на перечень действий, указанных в части первой настоящей статьи. Например, в соответствии с статьей 8 Федерального закона о трансплантации органов и или ткани человека, изъятие органов и или тканей у трупа не допускается, если учреждение здравоохранения на момент изъятия поставлено в известность о том, что при жизни данное лицо либо его близкие родственники или законный представитель заявили о своем несогласии на изъятие его органов и тканей после смерти для трансплантации реципиенту. Следовательно, до того момента, пока медицинские работники не получат уведомления о запрете изъятия органов и тканей умершего, предполагается презумпция согласия на изъятие органов и тканей умершего. Данную правую позицию разъяснял Конституционный суд Российской Федерации в определении об отказе в принятии к рассмотрению запроса Саратовского областного суда о проверке конституционности статьи 8 Закона Российской Федерации о трансплантации органов и/или ткани человека. В Федеральном законе о погребении и похоронном деле указано, что волеизъявление может быть устное в присутствии свидетелей или письменное. Но на сегодняшний день ни сам закон не разъясняет этот вопрос, ни другие нормативные правовые акты. Поэтому нигде не написано, сколько должно быть свидетелей, место выражения воли, схематика подтверждения свидетелями, факта выражения согласия и другие вопросы. К письменной форме волеизъявления также остаются вопросы. Это может быть как заявление написанное в медицинском учреждении и, соответственно, заверенное руководителем медицинской организации или заявление, заверенное нотариально. По данному вопросу нормативно-правовые акты также до сих пор не приняты. Но если законодатель никак не конкретизировал правила устного и письменного волеизъявления, должно применяться общее правило, действующее для граждан. Все, что не запрещено, разрешено. Поэтому представляется, что волеизъявление может быть выражено в устной или письменной форме в таком виде, как усматривает сам волеизъявитель. При этом нужно учитывать законодательные ограничения, когда независимо от волеизъявления гражданина или заинтересованных лиц могут осу осу осуществляться юридические действия вопреки выраженному волеизъявлению. Например, согласно части 3 статьи 67 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» при наличии письменного заявления супруга или близкого родственника, а при их отсутствии законного представителя или при волеизъявлении самого умершего сделанного при жизни, потолок анатомического вскрытия не производится за исключением случаев подозрения на насильственную смерть, невозможности установления заключительного клинического диагноза заболевания, приведшего к смерти и или непосредственной причины смерти. Оказание умершему пациенту медицинской организации медицинской помощи в стационарных условиях менее одних суток. Подозрение на передозировку или непереносимость лекарственных препаратов или диагностических препаратов. Смерти беременных и детей в возрасте до 28 дней жизни включительно и так далее. То есть в названных случаях вали не имеет юридической силы. Гражданин будет подвергнут патологу анатомическому вскрытию. Кто является исполнителем волеизъявления умершего? Как следует из статьи 6 Федерального закона о погребении и похоронном деле, исполнителями волеизъявления умершего являются лица, указанные в его волеизъявлении. При их согласии взять на себя обязанность исполнить волеизъявление умершего. В случае отсутствия волеизъявления умершего указания на исполнителей волеизъявления, либо в случае их отказа от волеизъявления умершего, оно осуществляется супругом, близкими родственниками, иными родственниками, либо законным представителем умершего. В случае мотивированного отказа кого-либо из указанных лиц от исполнения волезявления умершего, оно может быть исполнено иным лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего, либо осуществляется специализированной службой по вопросам похоронного дела. Как происходит исполнение волезявления умершего? В соответствии с статьей 7 Федерального закона о погребении похоронном деле на территории Российской Федерации, каждому человеку после его смерти гарантируется погребение с учетом его воли Предоставление бесплатного участка земли для погребения тела или праха в соответствии с настоящим федеральным законом. Исполнение волеизъявления умершего о погребении его тела или праха на указанном им месте погребения рядом с ранее умершими гарантируется при наличии на указанном месте погребения свободного участка земли или могилы ранее умершего родственника либо ранее умершего супруга. В иных случаях, возможность исполнения воли умершего погребения его тела или праха на указанном им месте погребения определяется специализированной службой по вопросам похоронного дела с учетом места смерти, наличия на указанном месте погребения свободного участка земли, а также с учетом заслуг умершего перед обществом и государством. Исполнение волеизъявления умершего погребения его тела или праха на указанном им месте погребения в случае его смерти в ином населенном пункте или на территории иностранного государства гарантируется в части содействия лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего и оплатить связанные с погребением расходы, получение в установленным законодательством российской федерации сроки справки о смерти, разрешение на перевозку тела умершего, а также проездных документов, включая документы на пересечение государственной границы. рассмотрим ситуацию, когда гражданин при жизни выразил волеизъявление быть похороненным в родовой могиле. как следует из выше приведенных норм закона погребение с ранее умершими возможно при наличии на указанном месте погребения, свободного участка земли или могилы ранее умершего близкого родственника, либо ранее умершего супруга. Так как места на кладбищах имеют свойство заканчиваться, закон оставляет возможность при отсутствии свободного земельного участка рядом быть подзахороненным в родовую могилу, то есть в ту же могилу, в которой захоронен родственник, в гробу, при условии, что с момента захоронения в эту могилу прошло не менее 20 лет, а также быть подзахороненным в могилу в урне, без срока давности захоронения в родовую могилу. Что делать, если волеизъявление гражданина являлось захоронение его в родовую могилу, но кладбище закрыто? В пункте 4.3 ранее действующего постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 июня 2011 года номер 84 гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий, сооружений похоронного назначения. Было указано о запрете производить захоронение на, на закрытых кладбищах, за исключением захоронения урн с прахом после кремации, родственной могилы, а также в колумбарной нише. Пункт названного постановления неоднократно обжаловался, в том числе в Верховном суде Российской Федерации. Как разъяснял Верховный суд Российской Федерации, названный пункт постановления Санпин расположен в разделе 4, регулирующем гигиенические требования при переносе кладбищ и рекультивации территорий. Таким образом, судом сделан вывод, что запрет на проведение захоронения на закрытых кладбищах, за исключением захоронения урн с после кремации родственной могилы, а также колумбарной ниши, распространяется только на случай переноса кладбищ и рекультивации территорий. Эту же позицию поддержал Конституционный суд Российской Федерации. Как видно из практики Верховного Суда Российской Федерации, на закрытых кладбищах допускалось захоранивать вратовые могилы родственников. И только в случае переноса кладбища и регультивации территории запрещалось захоранивать на закрытых кладбищах обычным способом, но разрешалось захоранивать урны с прахом, в родственные могилы и колумбарные ниши. В настоящее время указанный Санпин отменен. И действует постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года номер 3. Об утверждении санитарных правил и норм, санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных общественных помещений, организации проведения санитарно-эпидемиологических профилактических мероприятий в соответствии с пунктом 62, которого запрещается производить захоронение умершего на закрытых кладбищах, за исключением захоронения ум с прахом после кремации родственной могилы. Как видно в новом СанПИН, пункт о запрете захоронения на закрытых кладбищах полностью дублирует норму предыдущего СанПИН. Однако, если раньше практика Верховного Суда Российской Федерации указывала, на недопустимость захоронения обычных способов на закрытых кладбищах только в случае переноса кладбища и рекультивации территории, что происходит настолько редко, что почти никогда, то теперь, ввиду того, что пункт 62 новых санитарных правил указан в разделе 2, который называется «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений», у нас нет однозначной уверенности в возможности захоронения гражданина обычным способом на закрытом кладбище. Теперь вы знаете, что такое волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти, как оно реализуется и какие проблемные вопросы могут при этом возникнуть. Надеюсь, что видео было вам полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и на мой канал в Телеграме. Читайте мой блог в Дзене. Всего доброго.